Лев Лещенко прокомментировал слухи о серьезных проблемах Николая Баскова со здоровьем. Оказалось, певец перенес две назначенные ему врачами серьезные операции, но поводов для волнений нет. Басков породил слухи о болезни, когда не появился на «Песне года». Позже выяснилось, что его номер записывали в пустом зале. На съемках «Голубого огонька» певец стоял на сцене неподвижно, а за кулисы уходил, когда в студии погасили свет. Многие заметили, что артист хромает и не сгибает ногу. Судя по всему, каждый шаг дается ему с большим трудом. Коле в последнее время пришлось несладко. Он перенес две сложнейшие операции. К счастью, все прошло успешно. Скоро он восстановится и забудет о своих проблемах. Коле – большой молодец, что так быстро вернулся к работе. Способный, «Трудолюбивый и талантливый парень остается на пике популярности и воплощает на нашей эстраде все самое лучшее», – рассказал Лещенко. Журналисты поинтересовались, как у самого Льва Валерьяновича сейчас обстоят дела. Исполнитель коротко ответил, что у него все отлично и жалоб на состояние здоровья нет.